Почему, если жизнь, согласно философии нашей школы, создана как элемент обучения, то у человека не получается обучаться? Ответ этому звучит так. Все это связано с выводами, которые должен сделать человек. Объясняю, как это происходит. Когда женщина, допустим, живет, когда женщина, допустим, живет обычной жизнью, и у нее есть сотрудница, которая очень плохо к ней относится. это сотрудница – сволочь, я условно скажу. И после того, когда эта сволочь делала очень много гадостей, то женщина переходит на другую работу, и после этого рядом с ней вновь появляется женщина, которая сволочь, потом, находит, потом рядом с ней в виде подруг появляется женщина сволочь, или же там, у женщины появляется мужчина, который занимает деньги, потом появляется женщина, которая занимает деньги, потом вновь происходит такая же ситуация, у нее вновь занимают деньги. А скажите, у вас такое было? А ведь... Если жизнь является школой жизни, то тогда что нужно сделать? Обычно люди из-за того, что ходят в христианскую церковь, а также читали или живут по христианской морали, где одним из главных критериев христи христианской морали заключается в всепрощающем элементе. Кстати, в иудаизме этого нет, потому что там существует другой параметр, который называется глаз за глаз и зуб за зуб. Там ничего никому нельзя прощать. Я с этим тоже особо не согласен. У меня третий компонент. И в этот момент, когда вновь и вновь занимают, то тогда человек должен сделать вот что. Первое, что он должен сделать, он должен понимать, что тот человек, кто у него занял и не отдал, это человек сволочь. После этого сделать вывод и сказать себе, что я никому не буду деньги занимать, потому что меня занимают и не отдают. Потому что такими людьми нельзя связываться. Это вывод. До того момента, и после этого отпустить, то есть не мстить, как в иудаизме, не прощать. А у нас происходит так, она у меня заняла деньги, но не отдала, но ей простила все. Пусть ей пойдет это там на праздники или еще на что-то. Так а зачем нужно было прощать? А человек, если простил, если жизнь концептуал обучающий, то тогда в случае, если человек прощает другого человека, то это в жизни его должно повториться. Почему? Потому что Господь Бог приготовил для него определенную участь, в ходе которой он должен пройти путь, при котором люди занимают у него деньги, и он при этом до того момента, пока он не научится этим людям отказывать, эти люди будут появляться в его жизни для того, чтобы... И он это может сделать только в том случае, если определить для себя, я не могу этому человеку занять деньги, потому что обычно мне не отдают, и они негодяи, и знают, что это негодяи. Людей нельзя прощать, нужно не прощать, не не прощать, нужно просто отвлечься и дальше жить своей жизнью. Таким образом, люди плохие из вашей жизни исчезнут. Не знаю, поняли вы, что я сказал или нет.